Доброе утро всем! Уважаемые коллеги, как минимум чат у нас работает. Давайте проверим, как меня слышно и видно, потому что заранее мы этого не сделали. Так, отлично. Меня слышно и видно. Тогда давайте знакомиться с теми, кто меня еще не знает, меня зовут Светлана Амба. Я являюсь экспертом Московской торгово-промышленной палаты Комитета по конкурентной политике. Я долгое время работала заказчиком, поэтому какие-то вещи я обычно комментирую со стороны заказчика. Я продолжаю работать э, со стороны поставщика, поэтому и ваши проблемы я тоже знаю. Какое-то время работала на площадке и в федеральном органе исполнительной власти. Итак, сегодня тема нашей встречи – это участие в закупках по 44-му федеральному закону с применением национального режима. О чем мы сегодня будем говорить? Тема очень объемная, поэтому, естественно, за тот час, который я планирую провести с вами сегодня, потому что больше часа обычно никто в записи не слушает и в режиме, Онлайн это тоже очень тяжело делать. Поэтому мы с вами поговорим сегодня о запретах, ограничениях, условиях допуска в рамках 616-617 постановления правительства и приказа 126 Узнаем, как они применяются, к чему, как работают, как не работают. Узнаем о правиле третий лишний. Почему? Потому что это... Но, ну, пожалуй, самый распространенный вариант, по какому правилу работают иные восстановления правительства, принятые во исполнение статьи 14.44 Федерального закона. Поговорим про гейс немного, если кто еще не видел, не знает, посмотрим. И надеюсь, что мы уложимся примерно в час. По традиции я напоминаю о том, что если у вас есть какие-то вопросы по тому, что я объясняю, вы пишите сразу, я стараюсь на них отвечать параллельно. Если у вас есть какие-то вопросы, которые не касаются этой темы, которые совсем из другой области, ну, желательно, чтобы из 44, можно, чтобы еще и с 223, на них я буду отвечать уже непосредственно вам письменно на Адрес электронной почты, который вы оставляли при регистрации. Запись обычно отправляется также на вебинара всем на почту по тем электронным адресам, которые вы оставляли при регистрации. Итак, если больше у нас э, организационных вопросов нет, то я предлагаю перейти непосредственно к рассмотрению нашей сегодняшней темы. Итак. Мы будем говорить о 14 статье 44-го федерального закона, которая называется «Применение национального режима при осуществлении закупок». Собственно, к этой статье, к разным ее частям, отсылают и различные постановления правительства, приказы, которые принимаются в исполнении данной статьи. Но сначала мы с вами должны определиться в этой теме, что такое ЕАС. ЕАС это Евразийский экономический союз, и в его состав на сегодняшний день входит пять стран: это Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и, собственно, мы Российская Федерация. Почему мы с вами говорим об этом? Еще до того, как открыли 14 статью, потому что необходимо в разрезе данной темы понимать, что есть иностранный товар, заявка с иностранным товаром. Везде по текстам нормативно-правовых актов указано иностранный товар, иностранная заявка за исключением товара из стран Евразийского экономического союза. А это значит, что мы с вами автоматически будем понимать, что отечественный товар в разрезе данной темы национального применения национального режима будет подразумевать собой не только товар из Российской Федерации, но также и товар вот из перечисленных стран, Армении, Белоруссии, Казахстана или Республики Киргизии. Да, ну, теперь мы давайте перейдем непосредственно к, нормам 14 статьи часть 3 статьи 14 говорит о том что в целях защиты основ конционного строя обеспечения обороны страны защиты внутреннего рынка здесь национальной экономики и поддержки конечно же российских производителей устанавливается запрет на допуск товаров происходящих из иностранных государств и также предусмотрены ограничения допуска указанных товаров, работ и услуг для целей осуществления закупок. Собственно, это часть третья и далее часть четвертая говорит о том, что федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок устанавливает условия допуска целей осуществления закупок, происходящих из иностранного государства или группы иностранных а, государств. Таким образом, мы можем подразделить а, весь объем нормативно-правовых актов, который принимается в, а, в рамках реализации статьи 1444 44 закона на три основные группы. Ну, так они подразделяются, собственно, это еще с 2014 года пошло не новинка, а, хотя а, очень большие изменения, о которых мы с вами сегодня будем говорить, произошли вот непосредственно а, в части того блока нормативно-правовых актов, который был принят в 14 а, Три блока, три основных блока, это запреты, это ограничения и это условия допуска или преференции. Собственно. Так мы и будем их рассматривать. Сначала поговорим о запретах, дальше поговорим об ограничениях, как это все работает, и в конце про условия допуска, про преференции. Что хочу сказать со стороны заказчика, как это осуществляется. На самом деле, почему-то не все заказчики пишут... В освещении, а это непосредственно должно быть видное освещение, документация обязательно должна быть указана. Чаще всего условия допуска вступают. Это применение приказа Министерства финансов в 126 Почему это плохо и как с этим бороться? Ну, давайте это уже, я непосредственно скажу, когда мы до этого подойдем. Почему плохо, когда забывают запреты или ограничения? Ну, собственно, потому что если этого нет, то вряд ли сработает этот механизм. Ну, помимо того, что при проверке, в случае проверки заказчику будут меры административные, это плохо и на стадии осуществления закупки. Потому что если определенные запреты должны сработать, то бы ну, они сработают должны, если их нет, они не сработают. Если, если они не указаны, то, ну соответственно, какой-то товар иностранный с большей вероятностью поставщик этого товара одержит победу. И все это регулируется ну, в первую очередь на этапе подачи разъяснений. Вот я рекомендую, сама этим пользуюсь. Конечно, все вопросы, которые можно урегулировать на стадии того, когда вы только оцениваете рентабельность данной закупки и видите какие-то нарушения, которые заказчик допустил, а заказчик допускает и допускает довольно много нарушений с большой объемом закупок. И, скорее всего, это делается не нарочно, чаще всего так бывает, Потому что есть некоторые сервисы и площадок, которые позволяют изначально проверять вот именно по данным критериям, закупку, применены ли все запреты, ограничения, условия допуска. Но не все площадки позволяют это делать, и не у всех заказчиков существует на это время силы сервисы определенные. Поэтому допускаются нарушения. Вот. Но это самый бесполезный механизм, когда вы урегулируете это на стадии подачи запроса на разъяснение. Итак, давайте перейдем к первому блоку. Я еще раз повторюсь, мы сегодня будем рассматривать не всю тему данную глубоко. Мы в части, например, запрета на допуск, мы будем говорить исключительно о постановлении принципа 616, которая вышла недавно и которая в большей степени оптимизировала, конечно, весь этот блок по запрету. Да, по потому что с выходом 616 и 617 постановления очень многие постановления правительства, которые давно еще действовали, ну какие-то давно, какие-то не очень давно, они а, утратили свою силу. Вот, например, это, это не все а из того, что на слайде их а, много больше, поэтому... Что произошло? Просто были точечные отраслевые постановления. Вот вы видите, например, запрет на допуск товаров легкой промышленности. Все давно его знали. 791. Запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, потому что обороны страны 9. -му. 1072. Запрет на допуск отдельных видов товаров, мебель, деревьев, обрабатывающих промышленностей, он там с определенным сроком шел. А, недавно, который вышел и не так долго существовало ограничение допуска оружия спортивного, огнестрельного, 11-19 и так далее. Да? И 656-й тоже недавно закончил свое действие а, товаров, огнестрельного. Вот все то, с чем жили мы с 2014 -го года, оно преобразовалось в один факт, ну, точнее, в два, да, один по запретам, один по ограничениям сделаем. 616, 617, но, тем не менее, все равно, как бы, оптимизировали, но не до конца. Остались еще те акты, о которых мы сегодня не будем говорить. По радиоэлектронной промышленности, 878, 1236, 832, правда, питание. К сожалению, мы все не успеем, но... Они продолжают действовать, и как бы никто их пока еще не отменил. Итак, 616-е постановление правительства, оно вышло 30 апреля 2020 года, не так давно. Если вы с ним еще не успели ознакомиться и прочитать, то вот сегодня мы, собственно, этим займемся. Запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для цели осуществления закупок для государственных муниципальных нужд. Я еще раз акцентирую ваше внимание на том, что эти постановления применяются в рамках работы по 44-му федеральному закону, не по 223-м. В 223-м у нас основное 925-е постановление, по которому работает национальный режим, но... Буквально в пятницу на прошлой неделе принято еще два федеральных закона о квотировании 249-250, соответственно, которые вносят в соизменения в 44-й и в 223-й закон. Мы с вами сегодня говорим о контрактной системе. 44. й 2, 2 3, они не применяются. Итак, как работают эти запреты? Запреты распространяются не только на товары, они распространяются на товары, а также, Товары, которые поставляются заказчику при выполнении закупаемых работ, вместе с работами, да, или э, при оказании закупаемых услуг. Но это еще не все. А также, когда являются предметом аренды и или лизни. Вот здесь, собственно, будет отличие. А, они немножечко, ну как бы, видимо, не знаю, старались регуляторы или не старались, но во многом похожи если на эти постановления, оба 616 и 617 запреты и ограничения. Но вот в рамках того, на какой объем распространяется, в этом будет некоторое отличие. Так что запреты у нас распространяются на все по это аренды и литинга. Дальше. Что является подтверждением производства? Подтверждением производства на территории Российской Федерации является наличие сведения такой продукции в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или, как это будет называться дальше, как это будет называться в том числе в 617-м постановлении, это реестр российской промышленной продукции. Вот это нововведение, которое пришло вместе с 616-м постановлением правительства, реестр российской промышленной продукции. До этого вводили 878-й реестр радиоэлектронный появился. Сейчас вот появился реестр российской промышленной продукции. Ведет его Минпромторг и, отвечая. На вопрос, который уже появился в чате, реестр евразийской промышленной продукции также ведет Минпромтор, но вы его, скорее всего, пока не найдете, но должен он быть там же. Значит, подтверждением производства промышленной продукции на территории государства члена Евразийского экономического Союза наличие, является наличие сведения такой продукции в соответствующем реестре, реестре евразийской промышленной продукции. Все это, и то и другое ведет Минпромтор. И давайте мы постепенно найдем и увидим, где это ведется. Все по порядку. Значит, ну, в самом постановлении был описан порядок того, порядок того, каким образом Минпромтор приступает к своей работе. Соответственно, далее были выпущены профильные приказы Министерства промышленности торговли, каким образом это делается, все это базируется на 719-м постановлении правительства о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Так, с постановлением 878 не связано. Есть отдельный реестр радиоэлектронной продукции, который также ведется в ГСП Минпромторгом, и история, на мой взгляд, как я это видела, она с ведением реестров, различных реестров Минпромторга, и тем, каким образом выходит нормативка по данным вопросам, она повторяется, потому что точно так же, как вышло в 878, если вы помните, да, постановление по радиоэлектронной промышленности, там было прописано, каким образом ведется этот реестр, как он вступает в силу согласно нормативке, все это должно было уже вестись и вестись. И, я не помню, недели или две, все жили просто с тем, что постановление работает, а реестр не. Вот, ну, в этой связи, исключительно я Мы сейчас по радиоэлектронам говорить сегодня не будем. Реестр. Итак, основанием для включения продукции в реестр российской промышленной продукции является заключение подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, собственно, выданное Минпромторгом в соответствии с постановлением 719. Все, что касается работы данного реестра везде и в остальных постановлениях, которые как-то с этим связаны, там, да. Читаю параллельный чат. Значит, все отсылки идут на 719-е постановление правительства о подтверждении производства промышленной продукции на территории на территории Российской Федерации. Так, значит, по поводу чата сейчас подойдем до ДСПА и тогда почитаю комментарии. Для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров, которые установлены постановлением 616, участник закупки представляет заказчику в составе заявки на участие в закупке выписку из реестра российской промышленной продукции. Эту выписку можно сформулировать автоматически, если вы уже занесены в данный реестр. Ну, собственно, там это все видно. Коллеги, кому много воды, значит, я поясняю, что сегодня будет теории много, потому что практики не так много, с апреля месяца, и в принципе нет, и те, кто считают, что много воды, ну, к сожалению, это так, и так до конца и будет, к сожалению, по сегодняшней теме теория, только теория. Так, у кого зависло, обновляйте страничку. И напишите, пожалуйста, у всех зависло или у кого-то я продолжаю. Итак, давайте продолжим. Значит, по поводу того, как работает 616 в части предоставления. Ага, спасибо большое. У кого зависает, обновляйте, пожалуйста. Как это должно работать при подаче вами заявки? Значит, в составе заявки обязательно вы, в рамках 616, в рамках э, запрета, да, э, вы предоставляете выписку из реестра российской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей. Все это есть, все это автоматически выгружается. Здесь немножечко будет разный порядок с тем, как это предоставляется по 617. А теперь, собственно... Так, теперь, собственно, как выглядит GISP и где это искать. Ну вот, GISP э, – это информационная система, которую ведет Минпромторг. Здесь э, все реестры, которые ведутся, и не только реестры, если вы еще не знакомы с данной системой. Значит, э, собственно, по центру популярных сервисов есть реестр промышленной продукции, также его можно найти. В общем, так он выглядит. Да? Вот выписки можно сделать из реестра все автоматическим образом, и так далее. Как, как туда попасть? Есть приказ Винпромторга, где все это прописано. Есть новости на сайте, которые говорят о том, как это сделать при не работающем реестре гиброинстический промышленность, что с этим делать. Винпромторг, в общем, пытается каким-то образом работают везде сейчас стали появляться письма разъясняющего характера если вы не нашли на главной странице то государственная все сервисы ГИСП, и собственно там можно это найти на самом деле ГИСП полезен будет и не только в плане Рестров различных, там достаточно много разных сервисов, которые могут быть вам полезны. Это не реклама в коем случае, но какую-то небольшую часть своей жизни я поработала в Минпромторге, непосредственно в том департаменте, который сейчас пишет письма разъяснительные по 616 шестнадцать шестьсот семнадцать. Вот и Скажу вам, что все сотрудники сдают экзамен по ГИСПО тестированию, вот, и на самом деле даже можно дозвониться непосредственно да, специалиста. Итак, с ГИСПом. Все продолжаем с, значит, с тем, каким образом работает запрет на допуск. Значит, как и по всем по запретам, по ограничениям, также по так, сертификатам. По поводу сертификатов, Значит, смотрите, в 719 сертификаты СТ-1 остались. Если нет реестра, в реестре товара, чем мы можем подтвердить страну происхождения. Но еще раз, в части подтверждения, вот именно по работе запрета на допуск 616-го постановления Здесь не предусмотрен какой-либо другой порядок, кроме выписки из реестра промышленной продукции. По Евразийской отдельный разговор, возможно, там, да. Вот, Если это российский товар, то, к сожалению, необходимо, и это прописано в постановлении, необходимо выписку. Можно попасть в реестр. Итак, не могут быть предметом одного контракта или одного лота промышленные товары, включенные в перечень и не включенные в него. Чаще всего это ошибка, которая встречается у заказчика. Ее тоже можно каким-то образом, данную ситуацию изменить, когда вы пишете запрос на разъяснение. Если у заказчика есть время, то, конечно, он постарается поменять и другим образом компоновать лоты или э, предмет контракта. Это правило действует, э, ну, в принципе, давно, и все с ним знакомы. Также формируется лот по СРО, по лицензиям и так далее. То есть смешивать здесь нельзя. При исполнении контракта с промышленных товаров, которые указаны в перечне на промышленные товары из иностранного государства, обратите внимание, это не касается э, тех товаров, которые... Товары Ебразес, а, значит, замена их не допускается. И такие ситуации на практике чаще всего встречаются, когда необходимо. В данном случае а, такое можно делать только с пометкой а, улучшения характеристики. Так. По данному пункту поясните, пожалуйста, что понимается под единицей товара, если, например, поставляется краска и измерение, единица измерения литра. Это, наверное, из каталога да, такое измерение краски в литр, скорее всего, из другого. Ну, соответственно, и будет это единица товара, один литр краски. Закупка одной, да, до этого мы сейчас дойдем. Да, и, кстати, есть разъяснение на мой счет, как раз по, сейчас скажу, это очень интересные разъяснения были, они касались, да, как раз 616, сейчас мы об этом говорим. Сейчас дойдем, это вот следующий период. Теперь о том, когда запрет не применяется. Существует целый перечень того, когда данные запреты не применяются. В первом случае это отсутствие на территории Российской Федерации производства промышленного товара, которое должно подтверждаться чем-то. Ну, одним из двух вариантов. В отношении промышленных товаров предусмотренных перечнем. Наличие разрешения на запреты, происходящего из иностранного государства промышленного товара, выдаваемого с использованием и промышленность, или в отношении иных товаров, не предусмотренных перечень, а также работ, услуг, выполняемых, оказанных иностранными лицами, и приобретаемых для цели осуществления а, закупок для нужд обороны страны. Следующее. А вот как раз о том, что у нас указывается в чате, каким образом, как это меняется, а, когда не применяется, точнее, да, Значит, в 616 шестнадцатом постановлении указано, что данный запрет не применяется, если происходит закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тысяч рублей, и э, закупки совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 миллиона рублей. Значит, э, по поводу, за исключением закупок, которые вот поименованы, я вам сюда их э, расписала, чтобы было было понятно, о чем идет речь, это чаще всего а, ткани, текстиль, одежда, обувь, защитная одежда и так далее. Значит, вот это исключение, а, путь запрет применения. Существует также дополнительное требование, требование как подтверждательное. И не применяется он, когда, вот а, к примеру, о котором мы уже стали говорить, да, если это одна, а, там, один литр краски – значит, ну, я меньше, чем 100 тысяч рублей, это можно. Так, например, поставляется 1000 литров краски по 100 рублей за литр, заказчик считает единицей товара всю сумму. Нет, нет, неправо, я тоже считаю, что неправо. Одна единица товара – это один литр краски. Вроде бы так было всегда, но ну, в КТРУ это можно посмотреть, там единицы товара, ну или штука, банка, Не знаю. Ну, возможно, лидер. В данном случае, смотрите, было письмо отдельное, разъясняющее письмо Министерства промышленности и торговли, оно вышло 24 июля 2020 года. Так, давайте я, наверное, сюда номер напишу, чтобы было понятно, чтобы можно было его скачать. 9638. Вот это номер письма Министерства промышленности и торговли от 24.07.2020 -го, -го, -го года. Там как раз более подробно, оно не вошло у меня в презентацию, я не узнала очень позже, когда отправила на курску сюда. Поэтому вот устно и в чате, значит, там поясняется, каким образом действует вот этот пункт «Б», что является единицей, что не является, и, ну, как, как всегда, любит писать регуляторы, Минфин тоже так любит всегда писать очень обтекаемо, и там после, опять же, дублирования того, что, да, можно скупать на сумму там, до 100 тысяч рублей по одной единице товара, да, можно, если это совокупность по каким кодам, по и как, АПД, как в общем, формируется предмет контракта и так далее. И дальше, что самое интересное, идет ссылка на то, что федеральным законом номер 44 предусмотрено, что 14 статья применяется, применяется ко всем способам осуществления закупки. То есть, в том числе, закупки у единственного поставщика. Вот акцента до этого в других постановлениях на а, закупку у единственного поставщика по правилам. А, там, 16, 16, и других, которые утратили сво ⁇ решение, я не видела, не чувствовала. Может, как бы вот он интуитивно был, но в этом письме черным по белому указано, что и на закупку у яд поставщика, меня это просто немножко удивило, распространяется вот данная история. Но, тем не менее, вот пункт Б пока не отменяется. Далее. Еще когда запрет не применяется, когда есть необходимость обеспечения взаимодействия товаров с другими товарами, чаще всего заказчики тоже, если это и подразумевают, то не всегда это прописывают, то же самое можно это узнать дополнительно, написав им запрос на разъяснение, тогда они поясняют это. Есть исключения из данного правила, тракторы густочные оборудование для промышленного приготовление подогрева пищи, всякие машины, которые связаны с пищевыми историями. Дальше запрет не применяется, если происходит закупка запасных частей расходных материалов машинам и оборудованию, которые используются заказчиком в соответствии с технической документацией. Здесь то же самое, по аналогии. Чаще всего заказчик во избежание э, дальнейших каких-то вопросов, запросов, он пишет эту документацию, в связи с чем не применяется запрет, или почему он, допустим, прописывает товары без пометки, то же самое. Существует исключение, опять же, 47-51 пункт перечня, это уже касается станков различных. И дальше не применяется запрет. Ну, Это у нас и Девяносто третьей статье тоже аналог, аналоги прописаны, да, когда нет поставщиков можно все забывать, Значит, не применяется на закупке, которые осуществляются Псб, службе внешней разведки, внутренних дел и так далее. Еще один есть тоже который на это очень похож в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны. Так, предыдущий пункт закупка запасных частей расходных материалов по машинам. И обороты. Вот э, не применяется тоже запрет, если это запасные части расходного материала. Но есть исключение. Если это станки э, различные, да, да. Э, если закупают требуют пекарные, смотрите, запрет не применяется на все, что касается запасных частей расходных материалов за исключением станков. То есть если это станки, то запрет действует. Вот такая сложная штука. Но не самая сложная в режиме, который есть. Для меня вот, самое сложное было для понимания это все-таки работа 126. Итак, сейчас мы дошли до ограничений допуска. Переходим к следующему постановлению, к 617. И давайте вернемся. На что я еще не ответила? Так, Запчасти для оборудования. Оборудование включено в реестр. Запчасти нужно ли включать? Запчасти для оборудования. Ну, на мой субъективный взгляд, если это является отдельным предметом контракта, то здесь чисто технически точки зрения заказчику, скорее всего, понадобится выписка вот на конкретное запчасть. Скорее всего. Ну, если пройдет э, выписка на оборудование, то будет здорово, но, на мой взгляд, я бы туда занесла и запчасти, если это не значит. Так, да, нет товара в приезде, а спецификации есть. Ну, то есть техническим заданием, да, необходимо, необходимо включить приезд, выпуск предоставить. Так, дальше приходим. 617-е постановление ⁇ это ограничение допуска. Как работает? Как работает, работает оно уже, на мой взгляд, попроще. Значит, распространяется на товары, а также которые включены в перечень, да, а также на товары, которые поставляются заказчику при выполнении закупаемых работ и оказании закупаемых услуг. Вот здесь уже нет аренды лизинга, здесь значит, объем у нас чуть-чуть поменьше. В случае, если заявка не отклоняется в соответствии с ограничениями и то применяются условия допуска. Про условия допуска мы с вами дальше поговорим. Значит, теперь про правило третьей лишней, которое прописано в ограничениях, которое прописано в некоторых других постановлениях правительства, которые также приняты по ограничениям. Значит, заказчик отклоняет все заявки или окончательное предложение, которое содержит предложение о поставке товара при условии, что на участие в закупке подано не менее двух заявок. Удовлетворяющих требованиям освещения а, об осуществлении закупки и документации, которые одновременно удовлетворяют вот двум этим критериям, то есть содержит предложение поставки товаров в сторону произведения, которые являются только государства, члены Евразийского и союза, и в том числе туда относятся, а также не содержит предложение о поставке одного и того же вида а, промышленного товара, одного производителя либо производители, которые входят в одну группу. Ну и соответствует признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона о защите конкуренции. Так, ну, как сказать попроще и в двух словах. Запрет на закупку иностранной продукции при наличии двух предложений аналогичной продукции от ну, будем в кавычках говорить отечественных а, производителей. Вот так он работает. И, ну, собственно, это было давно, и это положено в основу действия 617-го постановления правительства. А, здесь по аналогии, а, значит. А, Так, сколько э, по времени занимает процесс включения поставщика в реестр? На какой срок это действует? Если поставщик находится на стадии включения в реестр, то чем подтверждать место выписки из реестра? А, так, по поводу последнего вопроса. Не предусмотрено. Восстановление Минонт, нормативно база, не урегулирован данный вопрос. Чем подтверждать, если это происходит... Э, на стадии включения, значит, сколько по времени занимает процесс включения. Я предлагаю поделиться коллегам, которые уже включались, потому что я лично не проходила эту историю как поставщик с процессом включения в реестр. На какой срок? Срока тоже в нормативке нету. То есть ну, вы включаетесь и... Дальше я не видела, что где-то было указано, что там это будет конечный срок, там по аналогии, например, с регистрацией в Герузии, да, там есть определенный срок. Коллеги, пожалуйста, поделитесь тем, сколько времени заняло вот именно на практике процесс включения поставщика в реестр, потому что, насколько я это читала... Там как бы написано, что все здорово и что все автоматически. Ну вот по поводу, кстати, раньше выдачи торгово-промышленных палатах, особенно по медицинским, каким-то инновационным препаратам и так далее, это достаточно долгий промежуток времени, занимал больше месяцев. Ну вот пишут коллеги, что торгово-промышленные сказали, около одного месяца, а кто-нибудь проходил сам непосредственно в, в историю с включением в системы Пишите, пожалуйста, в чат. Если По ограничениям допуска точно так же не могут быть предметом одного контракта промышленные товары, которые включены в перечень и которые у него не включены, но там идет отдельная... Значит, отдельный блок по музыкальным инструментам, вот за исключением значит, музыкальных инструментов. Также не допускается замена отдельного вида промышленного товара на другой промышленный товар иностранный, но здесь опять же исключение по а, Евразийскому экономическому союзу. Чем подтверждается а, страна происхождения? Значит, здесь одно из условий, либо это наличие сведений об отдельных видах промышленных товаров, в реестре российской промышленной продукции, либо это наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, который выдается полномочным органам государства-члена Евразийского экономического союза, по форме которая установлена правилами определения страны происхождения товаров значит, от 20 ноября 2009 года. Здесь вы видите, да, опять немножечко. Различия существуют с запретами, по ограничениям это либо наличие среди дней может быть, либо наличие сертификата. Опять, как это подтверждается? То есть вот кроме того, что указано в данном постановлении, и по ограничениям, и по запретам, другого ничего не предусмотрено. Подтверждением соблюдения ограничений является представление участникам закупки в составе заявки информации о нахождении отдельного вида в реестре российской промышленности продукции с указанием номера реестровой записи. Это обязательно. совокупном количество баллов за выполнение технологической операции, если это предусмотрено по 719 му постановлению проекта. Почему это так важно и почему заказчик будет это? Требовать ему это нужно, потому что прописано, что э, обязательно эта информация включается в контракт. Информация о реестровой записи об отдельном виде промышленного товара. Она включается в контракт. Так по 616, так и по 617 постановлению это обязательно. Заказчик это э, будет требовать, как минимум, потому что сейчас стало существенным условием по данным контрактам. На этапе исполнения контракта участник закупки представляет выписку. То есть если выписка представляется а, вот, по 616 заранее, то здесь а, представляется а, номер реестра записи, а выписка представляется на этапе исполнения контракта. Поэтому немножечко различия есть. Опять же, да, между, между 616 и 617. -м. В реестре заявку должен давать производитель. Не, вот, да, в том-то и дело, что СТ1 а, не подходит. Вот там торгово промышленная палаты тоже, насколько я слышала, бунт поднимали. А, ну, скорее всего, да, скорее всего, производитель. Условия допуска. Теперь мы приходим к условиям допуска. По поводу того, сколько получается. Ак экспертиз тоже коллеги на практике с этим знакомы, потому что вот у меня сегодня теоретическая часть данного вопроса. Если мы можем с вами обсудить практику по срокам, там куда и как, то давайте это обсуждать в чате, это будет очень полезно. А теперь мы переходим к условиям допуска. Приказ Министерства финансов 126Н. Его еще называют приказ по преференциям. раньше другой действовал, сейчас 126-й Н с 2018 года, и с 2018 года он очень часто изменялся, туда вносились изменения, ну непосредственно в перечень, вплоть до того, что одни изменения еще не вступили в силу и э, вносились новые, которые еще дальше меняли. Это было очень интенсивно, но здесь больший интерес, на мой взгляд, представляет его работа, потому что работа данного приказа, она различна в зависимости от того, каким способом происходит закупка. Различный вариант применения 126 к аукциону и к запросу, к запросу предложения и конкурсу. Итак, ну, в целом, приказ этот о том, что предоставляются преимущества в отношении цены контракта в размере 15%. Но этот размер 15%, эти преимущества, они работают по-разному. Вот пункт 1.2 и 1.3 первого... Пункт приказа 126н. Собственно, сейчас мы с вами рассмотрим, как это работает по а, при проведении конкурса запрос котировок и запрос предложений. Ну, соответственно, нужно понимать, что электронный форме, в том числе, да? а, так у нас до сих пор нельзя на привезена в соответствие, но понимаем так, что имеется в виду электронный конкурс, электронный запрос предложения, электронный запрос патеров. Рассмотрение, значит, здесь история в том, что, вы понимаете, побеждает в данном, в данных видах проведения, да, осуществления закупок, побеждает всегда заявка с наименьшей ценой. Давайте рассмотрим вариант, когда у нас подается две заявки. Значит, первая заявка подается э, отечественная, да, России или страна, Нидерланды, э, и в этой заявке указывается 100 рублей. Э, заявка вот с такой вот ценой, 100 рублей. А вторым номером подается э, заявка с иностранным товаром но по цене, которая меньше. Например, 85 рублей. Так вот, что интересно: победит заявка с первым номером, и контракт, контракт будет заключаться по цене, которая предложена. Заявке, то есть по цене 100 рублей. Почему? Если бы не действие 126, <laughs> то было бы совсем сложно. Значит. Uh, смотрите, побеждает uh, заявка из страны Евразес, потому что применяется как раз-таки 15% uh, понижающий коэффициент. Соответственно, так как вот это uh, заявка из стран Евразес, 100 минус 15%, 15, -15 uh, процент, получается 8, 85. одинаковая по цене обе заявки, и так как uh, с первым номером мы предполагаем, что заявка, подана раньше, по общим правилам выигрывает она, а контракт заключается на ту сумму, которая была непосредственно указана в именем. Вот в этом как бы, основная фишка этого, работы этого приказа в Министерстве финансов. Поэтому вот, необходимо, чтобы заказчики не забывали и в случае чего, напоминали. Так. Как бороться с ложными сведениями? Если останется время, то, то расскажу. Сейчас я закончу по поводу того, как работает при аукционе, и отвечу на данный вопрос. тоже. давно пыталась бороться с ложными сведениями. По 2-2-3, правда. При проведении аукциона. Работает э, по-другому. Значит, контракт заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной победительной функционы. В случае, если э, заявка такого победителя, в этой заявке содержится хотя бы один э, иностранный товар. То есть, приглашили, допустим, э, ну, самое последнее предложение было там, 100 рублей. Но это был иностранный товар, соответственно, снижаем на 15% товар, заключаем с тем участниками, которые иностранный товар, по 85 рублей. Если эта цена была предложена победительной акционной и заявка задерживает предложение исключительно отечественное, Россия, страны Евразия, 100 заключается по той предложенной цене, которая была на цене 100 рублей. То есть здесь механизм немножечко различный, да, связанный он непосредственно с тем, каким образом это происходит. Если снижается, снижается, снижается, то вот мы там уже это фиксируем естественно, при аукционе. И если это запрос котировок конкурса и запрос предложений, то механизм другой. Итак, по поводу, по поводу того, каким образом бороться с ложными сведениями. Можно подавать жалобы в антиметбольную службу. Это один из способов того, каким образом бороться с ложными сведениями, но здесь... Понимаете, очень важно, чтобы была какая-то доказательная база. То есть вы должны понять здесь и заказчика. Он как бы в его компетенцию не входит проверять ложные или неложные сведения. У нас же как? У нас принцип декларативный. То есть вот декларация, которую вы подаете, там, ну различные декларации, вообще все декларации, которые вы подаете, все эти сведения, которые вы предоставляете, декларируете, как бы заказчик обязан им верить, то есть он, он априори вам доверяет, и в его э, обязанность не входит а, там, вот, доскональная проверка, ложные сведения или не ложные. Другое дело, что он не лишен права а, все-таки это проверить. Это жалобы на заказчика, что он неправильно существует действие и дальше доказательство того, что эти сведения ложны тогда вас, соответственно, если жалоба будет признана обоснованно, откатить процедуру просто назад. Это вот, все. А, так. СТ1 а, не актуально. Раньше готовился на основании, а когда вы, документ для выписки а, по сути один. Но выписку мы получаем онлайн, бесплатно, на ссылке. Так, а, отлично, коллеги, спасибо большое, что делитесь практикой по данным вопросам. Дальше. Подтверждением страны происхождения товара указанных в приложении, является вот то, о чем я говорила, да, декларирование, указание, декларирование участника закупки заявки, наименование страны происхождения товара. Вот то, что дает участник закупки заказчику, вот с этим заказчик и дальше обязан жить. То есть здесь обязанности проверки нет. Я вам скажу больше, заказчики тоже очень страдают от того, что они получают иногда какие-то сведения о товаре, в том числе о том, что это российское производство, при этом по характеристикам они понимают, что российского производства в принципе не существует, но у них основания отказать нет, просто в 44 четвертом нет такого основания. Поэтому я бы посоветовала все-таки действовать через жалобу заказчика, по крайней мере, возможно, вам и заказчик скажет. Так, не допускается замена страны происхождения при поставке товара, если это не будет государство член Евразийского экономического союза, повторюсь. В иных случаях это будет лучшая характеристика, да, если все-таки необходима будет какая-то замена, то через улучшенные характеристики, но при, этом, а, но при этом, конечно, нужно доказать, что это действительно улучшенные характеристики. Так, экспертиза, общественный контроль. Это к чему? Это к тому, что как бороться да, с тем, что дают неправильные структуры подтверждения. Но экспертиза у нас, смотрите, предусмотрена, во-первых, не во всех случаях, как, ну, внешняя экспертиза, да, там определенные требования к эксперту. Экспертиза предусмотрена по всем случаям, обязательно внутренний заказчик, ну, либо своими силами, либо он может привлекать. Но здесь он и сам, наверное, если специалисты есть, может выявить. Что это товар, не тот, который нужно? Можно привлекать, да, но опять же здесь вопрос силы торгового конусного пола. Ну, если так получится, то будет здорово. На каком этапе надо писать фас? Уже когда подписали? Нет, нет, до подписания. А, да, как раз. Смотрите, зачем нужен вот этот вот срок? от 10 до 20 дней, Это сейчас установлено в двадцать да? м законе, в 44-м законе раньше так было, сейчас у нас только начальный срок установления, раньше 10 дней по аукционам, там, 7 по запросу котировок, по запросу предложений. Вот этот мораторий на заключение контракта 10-7 дней, он как раз предусмотрен для того, чтобы вы подали жалобу. Когда вы жалобу подаете, автоматически блокируется дальше эта процедура. То есть заказчик дальше не может подписать контракт до момента вынесения решения антимонопольной службы. Поэтому вот вы этот 10-дневный или 10 7-дневный срок как раз должны использовать на то, чтобы подать эту жалобу. Так, по поводу, значит, СТ1. В разрезе 616, 617, 126, нигде СТ-1 не указано. Что могу вам сказать? И, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то из действующих постановлений все-таки там осталось. С СТ-1, но это те, которые мы сегодня с вами не разбираем. Вот, поэтому... В рамках того, что мы разбираем, нигде нет ссылки на СД-1. Везде в 616 в 617 везде идет выписка из реестра российской промышленной продукции. Так, когда не будут работать условия допуска, мы с вами уже заканчиваем. Значит, условия допуска не будут работать, если конкурс, аукцион, запрос котировок или запрос предложений признается несостоявшимся. А вы э, помните, что несостоявшимся – это не только когда никто не подал заявку, это когда одна заявка подана или когда все отклонены, одна осталась, это все варианты, когда э, признается закупка несостоявшимся. Когда все заявки участников закупки признаны соответствующими, и содержит предложение о поставке товаров из стран Евразии. Когда все заявки участников признаны соответствующими и содержат э, предложение о поставке указанных товаров страной происхождения, хотя бы одного из которых является иностранное государство. А также в отношении товаров указанных предложений правительством, э, где правительством установлен запрет. Ну, о том, как они работают, мы с вами уже э, разговаривали. Так, в заключении, в заключении, сейчас лирику мы еще прочитаем, буквально 3-5 минут оставим, да, для того, чтобы прочитать чат. Значит, э, я говорила уже о том, что помимо рассмотренных постановлений, э, действуют и работают и немножечко в других форматах, да, без привязки к реестру российской промышленной продукции и другие постановления о запретах, об ограничениях. Вот 126 N, это преференции, это один приказ, что существует, он один, а запреты, ограничения есть еще и другие. В отношении порядка применения постановлений 617 и 616 письмо Минпромторга, другое, не то, которое я сегодня указывала в чате, тоже с ним ознакомьтесь, если необходимо, там расстесняющие моменты указаны. В отношении порядка применения запрета по 12.36. Письмо Минфина вышло. Тоже, если интересно, актуально, связано с вашей деятельностью иностранное ПО, ознакомьтесь. Также недавно вышло постановление, которое изменяет, значит, запрет по кабелем 116 постановлением и вот здесь указано ожидается система квотирования закупок продукции это уже вышло в пятницу подписаны два федеральных закона 249 250 44 и 223 которые говорят о том что будет минимальная квота на осуществление закупок российской ну и стран Евразес, да, продукт. Так, у меня все, я э, по материалу, да, час, час, обещание, уложилась. Так, как возможно такое требование о выписке из реестра применяют, реестр по факту не заполнен, мы рады поставить товар, но его нет в реестре, мы не производители. Ну да, это, это лирика, коллеги, я вот приглашаю вас, участвовать в работе комитета Московской торгово-промышленной палаты, в том числе и такие вопросы, боль, боль такая там обсуждается, и коллеги вот обмениваются какими-то рецептами, да, которые есть. А, так. Вы добивались успеха, есть практика, когда заказчик возвращал, цену назад, плюс 15% по 126 N. А у меня совсем недавно был случай, не связанный с 126 N, когда пытались мы ответить по 223-му процедуру назад, это был очень-очень-очень крупный заказчик, и там получилось, получилось, да, ответить, три дня ФАСРС я рассматривал, поэтому, если есть доводы, то вас, по крайней мере, московский вас сейчас, ну, на мой субъективный взгляд, он все-таки стоит на стороне а, участников. Как бы вот, это не прискорбно звучало для заказчика. Но когда приходишь сторону заказчика, то, конечно, там почему-то вот чувствуешь, что заведомо настроены, непосредственно, ну, как-то а, более благоприятно настроены к бизнесу. Так. В документации на закупку есть требования стадии Документация ведь содержит полный исчерпывающий перечень требований и документов. Да, да конечно, все, все. Обязательно проверяйте все требования по документации. Если вы понимаете, что необходимо предоставление выписки вот, именно по тому поду, который есть в перечне, но заказчик этого не указал, и он не указал, что ему нужна выписка из реестра российской промышленной продукции, то ваше счастье, здорово, отлично, вы собираете все документы исключительно по а, тому, что указано в документации. И в данном случае заказчик а, может ошибиться, и, к сожалению, это будет исключительно его ошибка. Так, да, так, так, так, дело ФАС, да, ну это, я могу, я могу даже, наверное, решением поделиться, но это не связано с национальным режимом, да. немножечко другое мы смотрим. Почему заказчики иногда применяют ограничения по 832-м обстановлению включенный включенные в перечень, иногда не применяют для, для объектной закупки, являются товары, включенные в перечень продуктов питания. Ну, Здесь все просто, потому что заказчики не все в курсе, потому что большая текучка, потому что кто-то приходит новый и вообще не в курсе о том, что нужно применять какие-то восстановления по национальному режиму, и не только это касается продуктов питания, но и вообще всех все нормативки, которые существуют по данным вопросам. Но, скорее всего, вот это связано именно с незнанием. Вряд ли кто-то из заказчиков, ну, если там уже какой-то действительно нету коррупционной составляющей, вряд ли это происходит намеренно. Так, коллеги, э, все тогда по поводу дела ФАС. Да, ну, это я уже вам отдельно, ну, если можно, скину. Пошу. Пообщаемся уже отдельно. Если больше нет вопросов, предложений, пожеланий, советов, тогда я прощаюсь. Да, Спасибо большое, что были сегодня. Сегодня была теоретическая часть, не так интересно, как с практикой, но тем не менее мы изучили с вами новые и старые постановления по национальному режиму. Все, спасибо большое. Всем хорошего дня.